Всем привет, всем здравствуйте. С вами я Ильжа да, да, Всем канал. привет, Дэви. это я Ильнар. Вот. Да, и я еще он. раз пришел в это же место Мой снять Эльнар. Дэви. Вы на канале Дэви. Вот. Мы сейчас будем. Сейчас мы не будем кататься снежками, валяться. Так. Погнали? Погнали? Погнали? Погнали! Погнали? Поступай. Ты туда и да? Правда, без перчаток холодно. Ух, холодно. Из... Простите, извините, что у нас этот самый... Мы отходим, потому что нас не видно. Но все же, мы же попадаем в кадр. Ладно. Перчатки я одел заранее. А он, Дэви, мой друг, не одел. Если это видео будет подольше, ну да и ладно. ловили тогда Да, да лови, на и шатричней тут уже на шине наверх я круто. проверяю Блин, круто правда пространство для сневика снеговика мало ты прав да и он рад что я все один снимаю то есть у меня нету никакого клона блоника. Нет, а может никогда не получится здесь. Если потому здесь, что вы же понимаете, что Посмотрите, у меня правду, нет не чуть-чуть. Это монтаж. Но... Так как я уже ну, год не, не монтирую, да, да Ильшат. Да, он растает. забыл про это сказать. Ну что Погнали. Опа. Ну а что, с вами был я, Ильшат Фазлыев. Это Ильнаш, а вы а на канале Ильнаш. Всем удачи и всем пока. -пока. А это Ильша Деви. Всем удачи и всем пока-пока.